Только щепки летят по спине, и при полном параде планет, и при полной луне, что немыслимо о днем, Только полночью видится ясно, ждать от боя живым, как и мертвым, похоже, напрасно, В этой Богом хранимой, и Богом забытой войне.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 Четвертый. На белом. Коня.